Смотрим. Пацаны, кто приготовит поесть? Что? Штокнул и будешь супчик варить. Пацаны, а кто посуду помоет? Что? Карина, Карина додвинулась, а ему все достается все время. Надо фотку выложить девушка чтобы бывшая соревновала. Как раз вот для Карины подойдет. Нет! Длинные волосы, как раз, очень здорово. Девчонки, а что ты это с, ресницами с ресницами сделала, мама? Это маска ресницы, очень здорово, очень. Ты Да что у тебя с глазами? Мы не похожи. Похожи. Не похожи. Карина с мамой очень-очень похожи. Даже очень. Как ты делаешь? Спасибо. Карину припарковал во дворе. Спасибо. Карину припарковал наш прямо домой ее. Да, Карину припарковал к Жене. Е-мое, блин. Смотреть будет. Да уже вон. Со спальни вон. Раннее утро. Расбит. Как дела, малышка? Какие планы на один? Что будем делать? Музыкальная пауза. Три. Трин-трин-трин-тры. Издевается над Кареночкой. Не буди меня! Добрый путь. Ну да. Амаль, ты мне очень нравишься. Аква, ты мне тоже очень нравишься. Но амаль! Аква! Не так поняли, заходили тройничок. Электричество, тройник. Нет, э, вы меня не так, так, вы, себя так, так, здорово! <свяк> Тут нет смысла. Это видео для тик-тока. Да? В любом видео нету толка. Просто снять и показать, что произошло. Да. Да на прессе написано кариной отпечаток руки. Блин Написано. Очень много слышала про фильм «Ржев», и сегодня удалось его посмотреть. Хочу сказать, что многие из нас стали забывать о героизме советских солдат в военное время. Друзья, всем советую посмотреть, потому что это наш... Посмотрим, как только, ВКонтакте. История, потому что нужно помнить, ну, потому что дом Ну да. Сколько, можно не готовить, сколько можно не Потому что Денег нету, и стирки, и готовки нету. Мама не, от нас не договорились. Кай, молодец, 10 километров. Ты как вообще? И упала от бега, блин, так здорово. И песня хорошая, туман играет. Остаться, вот не знаю как это воспринимать да она нормальная девочка она без... Жень, не надо с Кариной расставаться надо дальше-дальше встречаться и замуж ее брать ну, это Думаешь, ну, блин, не знаю, что -то... а то будет плохо да я гуляю только по выходам и только с его сестрами а я гуляю когда хочу с кем хочу я то что хочу кстати, твоя жена очень плохо влияет на мою желание. И моя жена каждое утром моет меня ноги. Я да что так хочу? Не получится. Это хваст... хв... хвастовство. Кажется, твой муж очень плохо влияет на мою Ты просишь меня о помощи, но делаешь это без должного уважения. Ты можешь просто тесто залезить нормально? Стоп! Гоша и Дава, это сам, гангстеры, -мо, С блинной мукой, -мо, моё Без воды месяц. Вот с принеси. Сейчас. Гоша знает, как лаваш делать. Только стулья не надо ломать, ребятишки. на. Да, это не макароны, это Дошик, ё-моё. Макароны надо просто сварить. Ты же дома. Вкуснятина. Доширак просто. Самое вкусное, что я когда-либо ел. Самое вкусное, оставь плюс здесь. Но лучше есть в поезде, а не дома. Дома надо варить нормальные макароны. Тоже так... Согласен, ёбта. Смотрим. Правее, правее, правее, правее. Вот, что, молодец, со сном Жень, у меня стаж рождения 6 лет. Можно я сама поеду, а? Нет, так безопаснее. Только на коленках. Поспорить, что безопасно, конечно. Даль, можно мне сам... Нет. самой нажимать? Поехали. Блядь, я же просил вишневый, Тор, с вишневой начинкой. Где здесь вишневая начинка? Шоу, вот именно. Что докарать то на Карину-то? И просто. Ну, смешно, конечно. Спокоительный, блядь, один раз попросил начинку. Я... Карина настоящий торт. И с настоящей вишневой. Давай сегодня в ресторан сходим? Давай. Только без твоих друзей. Ладно, хорошо. Женя, я же попросила без своих тупых друзей. В смысле? это конечно, не знали. Группа поддержки в ресторане. Было в постели, а теперь в ресторане. Поддержки. Слушай, а по-твоему от чего Проверим? Да. В Москве сегодня утром затопил... Метро затопили, ё мое, мое, Два любопытных, так самых. Сразу три станции метро. Окружную, Верхний Лихобор и Селигерскую. Ух. Холодно, блядь. Холодно, блядь. Зима близка. Игра престолов. Ты че, офигел? Очень стильно, кстати. Отослали. Откал на 10 ролик, а бузова ведется все, Ольга. Прикольно снимают ну, все выдумано, так здорово все. Ольга Бузова молодец. Ребята, помогите заправиться! Конечно, Штаны великоваты, так бы шутка не получилась с заправлением-то. Да вы можете заткнуться, у меня голова болит! Блин, мяч! Да приходите еще раз и на такси! Ну и правильно, еще как маленькие дети. Все, давайте, езжайте! Ну спускайся, ну ты чего, нам ну, вы уже понаружились? Испугалась килограммовую собачку. Собак, не повезло тебе с хозяевами. Стоп! Женщина кошка, поводи! Будет новый, видимо, вайн скоро. Приглашают людей, гостей в стрипуху. И чё? У них вступление типа ⁇ Привет, стрипка, т ⁇ с сиськами ⁇ Это пошел! Поймали, поймали, смотрите, цыган ⁇ ночки поймали. Сняли в сторис. Пришли с Кары в зоопарк. Видимо, вот этим детям рекламируют футбол, смотрят и ставят ставки. Карин, а ты о чем думаешь? О чем? парни надо, слушай Карин. Большая водопроводная труба, о чем она думает? О канализации. Слюни не Слушай, Калина, мы пришли в зоопарк, то зрели, только мы. Я, я не хочу. Узнали, смотри, много-много детишек-то у них. <свист> я не хочу. Леша за кошка. Я не про тебя. -ко кошка. Возникла идея взять такого домой. Не стоит, как Афония. Много, много хлопот и кормить еще надо. Думаете, стоит? Не стоит. Я много зарабатываю. Шаурму продает. У меня высшее образование. Пусть 9 класса выгнали. Живу один. С мамой и с бабушкой. Все понятно с тобой. Доволен? Есть. И Бузова не повелась. Вот ну так, что такое? Да рука черция. Ладно, на! Ведь ему прикольно почесать Гошу-то сзади. Натёр лысого, блядь. <смех> Ты что, широкий, что ли? Одного из них можно вырубить ударом, но второго чтобы выйти со спиной, у него может быть ножом или пистолет. Эй, подсказывай! Подсказывает перед ракой, что кого куда бить. Да, пацаны, пусть Да, пацаны, пусть говорит! Пробуй считай срочно. Ага, давай. 653, ага. Плюс 247, ага. Разделить на 3, ага. Сколько получилось? 300. 300, да? Рифма! 28! А у ДАВа 8 уже. Миллионов подписчиков. И танцует, Ух! Молодец, на самом деле он молодец. Ой, миллионов! Родные, это исторический момент, нас уже 8 миллионов, спасибо за ваше доверие, я вас не подвел. История это все. Группа по Ордрешке. Слушай, Калина, а ты... Ох, это судьба. Облысый. Не так давно я проводил розыгрыш на... херню. Вот так, что такое? На фиг, на херню. С Кариной. Который его очень спорил и поцеловал даву. И повелся как Бузова, ё-моё, на всякую фигню, ё-моё.